Всем здорова, с вами Дронов. это видео про все способы управления вашими футболистами Dreamless Soccer 2020, а также про одну интересную фишку. Итак, друзья, для того, чтобы узнать все управление по игре, надо зайти в настройки, а точнее в расширенные настройки, там самое интересное. А дальше расскажу вам фишку, связанную с вот этой вот кнопкой. Но сначала я вам расскажу про управление атакой и защитой. Вот это все кнопки, которые мы используем в атаке. Кнопкой B мы делаем пасы, кнопкой A делаем удары, кнопкой C навесные передачи, также кнопку B мы прессингуем соперник. А вот это управление защитой. Кнопкой A мы делаем а кнопкой B мы отбираем мяч. А теперь расскажу про интересную фишку. Здесь по умолчанию стоит среднее переключение. А я вам рекомендую поставить высокое. Тогда ваши футболисты будут быстрее получать пасы. А теперь давайте все это испытаем в игре. Итак, запускаем товарищеский матч и попробуем быстренько отобрать мяч. Для этого зажимаем кнопку B и движемся до соперников. Это позволит нам отобрать мяч и давить на соперников. Просто зажимаем кнопку B. Для того, чтобы сделать удар по воротам, используем две кнопки. Первая – это кнопка С, чтобы сделать сильный удар. Вторая кнопка – это кнопка Б, чтобы сделать удар понизу. Правда, он получается не сильный. Но зато помогает в некоторых случаях, когда главное попасть в ворота, а не влупить со всей силы. теперь расскажу про подкаты. Их можно сделать кнопкой А. Просто при к суперника и нажимайте на кнопку А. Главное делать это аккуратно, чтобы не получить красную карточку. Лучше всего подальше от ворот. А теперь посмотрите, как поминалась скорость автопереключения. Теперь футболисты и команды быстрее реагируют. Теперь вы сможете с большей скоростью атаковать, а также забирать мяч. Если вы хотите узнать больше про Финты Дремя Сокер 2020, вы можете найти и посмотреть это видео на канале. А также там много других интересных видосов. Подписывайтесь на мой канал, вы будете в курсе всех событий. Видео выходит каждую среду. Ну а на этом все, друзья. Кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей. Всем удачи, всем пока!